Охота на лося. Идешь на толкучку, покупаешь рога к веревку на башку надел и в лес. Делаешь томное лицо, так как к лося ходишь, ждешь, но ну, тут уже смотришь по ситуации. Если не повезло и у них гон, то в худшем случае тебя трахнут и еще лицо залижут, твое соленое до неузнаваемости. А если у них все спокойно, то нормалек. И они тебя за своего признают и берут в свое стадо на испытательный срок. На сутки. А Мне и так пересело вполне Ведь я живу в лесу, я большой и красивый лось Сутки ты должен обладать семь деревьев, перебежать дорогу перед КамАЗом И оборвать сто метров телефонного провода Все, ты лось, они тебе верят И ты втюхиваешь им идею пойти в деревню, к дому Обладать поленницу. Приводишь их туда лосик, как правило, все тупые, неграмотные. Читать не умеют, поэтому никто не прочитает, что на доме написано охот хозяйства. Все, ты рога снимаешь, тыкаешь землю, кричишь. А попались, суки! Они как ломанут. Ну, те, кто убежали, значит убежали. А те, кто в заборе застряли, твои. Вот и все.